Так, позже приехала в это. Ой, здравствуйте, ни к чему. Никчем ни больше. У меня есть мега золотая золото, охлой за 500 миллиардов тысяч. Ну это ладно, хоть кто-то ходит о, в моде. Кто? Вау. Тоже в ты такой золотой. Ну а ты, конечно, не золото, не блеска. Зелененький с чёрненьким, Это Так, личность. почему я тебе двери открываю? Открывай мне двери. Ой, так, к Адриану мы не ответим. Приедет. Неужели Ой. она не приедет? Неужели Кадриан? она не приедет? приехала. Не приехала. Да, я сейчас скажу. Вы а бежите впервые обойдем? меня. Алло, алло, ребята. Мы подстерегаем опасность. Ну, по Ну, в тут опасно. Что мне дома да. пока, <сливать> Алло. бегу быстро. Вот ну, конечно, это... случилось. Идет, т, а? Да. Идет. да. Там и... тум... Там, аля, дура, беги, прикольно. беги, беги. А? Я скажу, что нет у тебя. Я... Приехал в Африку, ты что скажу. Ли? Ну, наверное, так когда я здесь трех не подзор, не А знаешь, я вчера летала в Нью-Йорк. Ты видела с Путиным. Он мне руку пожал. Жаль, что я тебе не буду жать ее. Потому что она глядит. Адриана ехала на магивые. Где отсюда. Кто за очки на тебе тупые? Ты себя видела? Вот я именно, мальчик. когда я тебя вижу, думаю, что я ты красивее тебя. тебя. Уже... Я иди отсюда. Да. Так, мне это потихоньку. Бомжиха а, больше не, пишите, не будет. Пусть... Бомжиха Адрик. больше твой рот не откроет. Так, где мой хороший Адриан? Адриан на Мальдивы уехал. На Адриан? Он на Мальдивы он уехал, он на Мальдивы. Адриан, я разнесу твою комнату. Привет, Адриан. Да. А я вчера Адриан. летала в Нью-Йорк. Стоп, а почему меня она помнит? Секундочку. Так, не понял. Так, протяжу всех скалероз был. Или я что-то путаю. Ой, Привет, Адриан. Смотри, какое золотое яблоко. Я Вообще. тебя не помню. Потому что эти балбесы орали на всю улицу. ты знаешь, что я Адриан. Да, друг, это не Адриан. Друзья твои орали. Адриан. Может, меня Олег зовут? Может, меня Олег зовут? Ты Его вообще, не знаю. не похож на Может, это вообще новый, новый. Твои друзья орали. Они не орали же то, что как я выгляжу. Заберите Да, вот именно. Может, это вообще... Они подошли к тебе и сказали, Адриан, но -E. мы другому, может, отрану отвечали. Всё, заткнись. Да, почему... Не разговаривайте со мной. Ладно, бомж. Ну ладно. Конечно. Ты еще говорила... Так, у нас вообще-то вообще... самый крутой... Ладно, слушай. Иду гулять. Я, пускай. Пускай. Я тоже. Меня не выпускаете? Кто такие... Да, чувствую скорость, вот и Есть интересный способ тебе навалять. Так показывает, Нет, что у вас поменилось в этом бомжатнике. Вот есть золотое яблоко. Такое же золотое яблоко. Адриану ты, ты, ты, ты, приехала к этой бомжих, которая... Вот, все белое стало. Как ее зовут? Али, никчемная Али, Просто... Я не знаю, она куда-то... никчемная. Говорю, скоро дело будет пахнуть с зарями. Так, что у вас тут есть? есть. У вас Ничего что, не снег ну, Нет, да, смотрите, есть шахматные плоды. Вообще можно прыгать. Это ж не может быть. Слава О, боже. Солик. О, привет, сынок. Что это за ниндзя? Сынок, Ты не он, увидел, он ходит. Сынок, он Боже, местный... Ты уже, я я думал, в, золоте ты уже в золоте ходишь, но ну, ты как обычный в них чем? Ты не, о талисмане? Талисмане? Тебе какая разница? не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, я знаю, будет тебе... Боже, Аля. Не страшно, видите. А где Аля? Где Аля? Ой, аля, аля, май, аля. Привет. Аля, покушай мороженое, а, Аля, покуши, Марина. Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Давай Давайте Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Не сюда. Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Алия просто договорилась, что потеряла свой голос. Уже видно. Алия, Нати таблетку от горла. Это свекольно-гранатовый пирог. Он помогает. Уже помог, наверное. Короче. уже точно рассосало. Ты, ты, ты. Ты, хватит Эй, меня трогать. Бари. Кто мне думает? Это кот, это вот этот, Сышь? который ваш любимый. Чё, частник, я могу ему отрезать бубенцы. Очки хочу. Мне пофиг, что ты хочешь. Вот у меня есть очки, а у тебя вообще нет. не трогать есть ножницы, своими грязными ножницы, лапами. А да, вот что сделала? Что сделать? Что сделать? Ах а ты, я тебя топориком сейчас зарублю. Алисман. Вот Зачем реально, надо Просто подстричь? так использую на даче. Ты серьезно? Просто я, бесполезный. Я просто мистер бесполезный. Мистер мне Зачем? Сказать, Кто любит огонь? Ты же знаешь, что через э, я, я трансформирую все сбыл... здоровые. Реально, я думал через день. Давно не ходить, мне надо ответить на очень важный звонок. Ну, ладно. А, ну так делай. Дать ей дорожка. Нет, Надеюсь, больше не вернешься. Да, хорошо, я это сделаю. Но при одном одолжении ты вернешь то, что мне надо. Да. Так, так, так. И эти вот... тогда всегда начинается плохо. Супергерой жду вас всех на патруле, потому что я сегодня приехал Одри да? Год, ты бесполезный, валяешься тут. Ты вообще... кто ты такой, чтобы меня трогать. мне нужно подойти. Не трогай. Войс, куши. Войс, пальцы. Вот и все, вот что я ей доказать, мне сегодня понадобится. Те же... Ну, уже идем, мистер Баг. Этот бесполезный бабочка. Порхай! Так, не подожди, Суну. Что сегодня? <гум> так, Бесполезные вы что? герои. Да мы не бесполезны. Мы-то тут при чем? Не можете ходить ну, в золоте. Потому Я что костюм не можем. Вы можете ну, менять что? костюмы потому с характером. мы трудно Мы не можем характер менять. Мы можем, но не можем вообще трудно менять. А вы уверены, что в ней акума вселилась? Да я не уверен. Ну, я какая акума? Не Нет Где? никаких акум. -ка... Как вы так. меня достали? Вы герой бесполезный, ни в есть, чём. мы не беспорядок. бесполезные, очень полезные. Не ходите со мной. Так, ну ладно, так. вообще. Так, там Устин уже мне чувствуют. Я чувствую, что кто-то выпустил акуму, это плохо. Здесь построение синий. Ой, ой. ой. ой. Доброжник. Да, да, да, моя кума находится здесь. Ну, кто им сказал, то, Где что я здесь? переселим Акуму сюда. Теперь, будет ну, чё, теперь я будет в луки. Ну что, теперь я вас попаду, и вы Каблы испаритесь. Нет, не нет, это не это. Может, не использовать ее, же стрелы? Извини, брат. Нет, если попробовать как-нибудь. Надо я, меня этот... Надо ядливый. Вот это... На. Ой, о, нет у того и змея того uh -huh. кисли. Ну, уже... Если она попадет, там пипец помнит. Я, я в бой. тебя бой. попаду. <смех> Баникс! Бак, только мы остались. Еще остался Пегас. Надеюсь, <смех> что он остался. <смех> Если он не умер уже. Привет, Карапасик! Может, ты открочит, и Я запульну в тебя это. Мне. Мне понадобится. Ну да? не... тогда я залезу к тебе. Он убрал Ша щит. Иди-ка сюда, карапасик. Скоро тебя Шуке не останется. Ша Лучше иди за кроликами. Кролики нам могут И спеши. мистер Баг останется один. <связывая> ну, ага, а. И ты ушел, мир и той. Найдем мистера Бага. Так, да. и что мне было супер шанса? Ты Полезная штука, хотя... Нет, да, Ищем не... мистер. Вот они, да. они. А где так, же мистер без... Бак? Так. А вот он и мистер Бак. Бояш. Вот он, он. Ну, мистер Бак... Никуда Привет. Никуда. Давай, давай. Так, не потеряться. Так. Мистер Бак, иди возле школы. Да возле сиди, школы. За... за мной тут охотятся. Нужно быть да. на чеку всегда. Так. А с... кто из супергероев остался? Только Ту мы с тобой Ту Серьезно, Я один остался? Ты какого? Ну, мистер Бак, ты где? Мне бы камень через пчел. Я тебя нет. найду. Мне бы... Так. Ничего мне не искать. Вообще, зачем мне искать? Так, она превратилась, ну, мне кажется... Так. Мистер Бак, мне я нужда... все равно тебя не найду. Не надо меня искать. Лучше, я полезу хоть куда. Так. Мистер Бак. Быстрей. Мне нужно... Здесь... Ладно, вернемся. Да. Мистер Бак. Плак. Разъединись. скучно, без этих неудачников. Вернем их. Второй раунд готов. Я. Второй раунд. Ну привет. <связано> Если я попаду, второй шанс тебя не спасет. Никаким образом. Зря так, ты тут так, буйкуешь, так. я бы на твоем месте убежал бы к мистеру Багу. И так, пожаловался. Мне понадобится сегодня твоя помощь. Я сейчас отправлю все хранить. А, ты правда кайф, решил на меня? Мистер Баг, я Ты должен будешь меня защитить. Ты, будешь, ты должен будешь меня защитить. Я, я защит. был возле школы, я ранен, мне нужна твоя помощь. Я Эй, я... пегас. пегас. Она из Квощик, по-моему, может. Привет. Пегас, да, ко мне. Yes. Ах ты... Филкунчик. Если она попадет, еще раз, то Я предупреждал, я и глядну, вы а и где? Защи, Главное, что? чтобы в нас не попали. Защищай меня. Мульти-уменьшение. уменьшение Трансформация. Так, я вижу ее. Попал. Ах, я попал в твоего клона. Ну ладно. Ой. А теперь, чтобы вернуть мистера Бага, вы должны отдать мне талисман кролика, и тогда мы с вами договоримся. Договоримся. Договоримся. Я освобожу только одного. Вы меня сейчас слышите, да? И я вас могу слышать. И, я. И, ничтожество, ты, ты не я этого и вы сейчас отдаете мне талисман эволюции. И я, я вас. Одного. Я освобожу одного. Либо я сейчас освобождаю одного из вас, если он меня выиграет. То я не заберу ничего, я откажусь от таком. А если он проиграет, а может, то не я не с помощью знаешь, моих сил. Тебе большое ты, ты я же, с помощью своих сил заберу все камни сразу. Просто Ты же сильный такой, ты же сильная такая. Давай ты освободишь нас всех. Хорошо, я вас курина. освобожу всех, но будут супер условия тогда. Какие же? Ну Давай. скоро ты узнаешь, когда я вас освобожу. Заряжаюсь. Да, вот здесь будет как раз-таки и нормально. Кто и еще раз забираю. меня стрельнет, сразу? Так. Но для этого мне понадобится... У вас есть пять минут Это... обсудить свой план. Мулу, мулу, плак, Время пошло. Нам надо придумать план. У меня есть план. Питас, а ты можешь нас туда телепортировать? Да, подожди. Могу, но это будет безопасно. Так, мне нужна помощь. Так, придется. кое-что сделать. Свои... Ах, черт, смотри на него, крыса. Ах, придется опять использовать вояж. Лак, прячься. Так, Теперь мне нужно какое-то место, где я смогу пере перевоплотиться. Может, подлесите? Я предлагаю библиотека. Любой кабинет. Так. Подождите. Так где ты здесь? есть. Не, не ходи за Привет. Я, не... я ой, привет. Еще раз, ты выйдешь, и тебе будет плохо. Зашел сюда. Уже начинается игра? Нет. Мы ещё, у нас есть Время минут, у 5... вас еще есть пять минут. Советую вам спуститься туда всем. Туда. И не заступать за мою территорию. Э, Если я, я альфа... попаду, ты расщепишься, жалко. Но я тебя не истреблю. Побудь пока здесь. Все равно вы скоро проиграете. <laughs> Мистер Бак, времени мало. У тебя есть ровно минута, чтобы думали. выйти на ринг. построить. Вот там я центр. Я бак, выделю есть... центр, где будешь стоять Мистер, ты, бак? и где ты поставишь своих супергероев. Давай. Мистер Бак, может, я перемещусь во времени? Ты... Лохая идея. Я заблокировал. Ты не можешь уйти дальше этих гранит. Но переместиться во времени, когда ты их не поставила? У меня есть несколько поинтов, где я могу телепортироваться. Если что, я могу вас с собой перенести, если будет все очень-очень плохо. Она же нас а вот, все и... равно вернет обратно. Мистер да. Мак, я может, не 10 секунд будет... тебе выйти. А я... Еще раз. Нет. Я тебя перенесу. Не надо, я сам перенесу. Мистер Бак, 10 секунд. 10. 9. 8. Серия. Я поставлю 5. 4. Новые условия на моей арене. Вы Еще раз ты меня стрельнешь, и вы все сразу пропадете по, па... по щелчку пальца. Не запомните, да, я вас попал. Попало уже десять и больше. Ладно, попала вас уже по два раза. И я могу по щелчку пальца избавиться карапас, просто от тебя. Карпас! Карпас, иди а? за мной! Карпас, твоя скрытая сила, иди сюда. К ней пролизуй его, и мы изгоним демона, понятно? Пока Только все пегас. не вернутся на ринг, барьеры будут сужаться ниже, ниже. ниже Хорошо, ниже. ниже. Я согласен. Уходи пегас. туда. Пигас, пере... перенесешь меня к нему, понятно? Хорошо, Ваяс. Иди барьеры... отсюда, не подходи. И давайте ну, насчет Насчёт... я не вижу всех на ринге. Время тик так, мистер Бак. Бигаз, быстрее сюда! Время тик-так. Бигаз. Чем Фигас! больше вы тянете время, тем быстрее Фигас! придет ваше уничтожение. Бигаз, готовься, готовь, готовься, меня защитить. Время попасть. идет, раз. Хорошо. У вас есть минута, два, три. Защищаюсь, защищаем. Защита. защита. Спасибо. Защита. А теперь я, Вояж, жало. Попади. Где он? Я прикроюсь до если же. Но, я... Но ты не прочитал ни одну маленькую деталь? Теперь я под защитой. Ты даже если меня попадешь, ты не получишь. Ну хорошо, что, а попадешь ли ты в меня? Попать... Нет. Нужно... Мне нужно превратился в пыль. Ну ладно. Вон он, сзади! Жала! Минус Там карапас! Боже... Минус карапас! А теперь. Ой. Не нравятся мне те, кто не на ринге. Я goldenbag. Mm -hmm. Болден я прошу тебя, мит, ты тоже Так ты тоже не на ринге. Жало. Мои ты правила. Беседу. Мои. Куда? Мои правила. Я Вольфер решу. Да. да боже, ты меня бесишь, да я тебе жалом попаду, и все, и ты будешь стоять на месте. Я не могу пробежать. В крайнем случае, придется телепортироваться во время. Я в крайнем случае мне придется попасть по нему своим жалом, но жалом я не могу попасть, потому что он вечно перемещается, находится в движении. Удала! Да божечки ты! Мне надо защищать. Мне надо защищать. Не находится не на ринге, это не честно. Твои тоже уходят с него. Так ты будь на ринге, мы тоже будем на ринге. Кролик! Я защищаюсь зонтом, как могу. А я, я отбиваюсь. Я тоже могу выходить с ринга. Мы тоже можем выходить с ринга. Выходи. Я не использую пыль свою, чтобы перемещаться. И деремся. Хорошо. Если я в тебя попадаю, ты мгновенно останавливаешься и мгновенно Хорошо. пропадаешь. Раз, Хорошо. два, три, боя пошел. Жала. Так защита Карапаса у меня еще работает. Как говорится, жаль, как пчела. Я тебя вроде уже. Нет, тебя не Нет ты не ужалила. У тебя есть минута, чтобы пододраться со мной. У тебя тоже есть минута? Ой. У меня защита Карапаса, Гин. В яд! Парализован. А теперь давай ты мне свой лука дашь. опа Так. Мне нужно сейчас отойти. Пойдет только тогда, когда я захочу этого. Когти. А теперь... Катаклизм! Пропал. Ах, ты... Я сломал предметы Акумой. А, а, так, пока я не использую чудесную а, силу, не должны все возвращаться. Так. Да. А, Больше ты не будешь творить, маленькая бабочка. Пора избить демона. Попалась. Пока-пока, маленькая бабочка. А, Чудесный мистер Ба. О, боже, герои, что произошло? Вас вселилась, Вас вселилась Акума. И Акума. вы нас чуть не убили. Да. А еще хотели пристрелить. Мне Ты, сейчас опять окону вселиться в нее? Вселиться, да. и всё. Ладно, мне пора уезжать, поэтому до свидания, неудачники. Сюда, до свидания, неудачники. Даже с теми балбесами не буду прощаться. Пошла! Ну лучше. Боже, особенно с этой змеей, проклятой. Боже. Тики? Ага. Тики. Тики. Страшнее я ночи. Тики. Я приду еще к вам. Я заберу ваши талисманы. Королева, живой. Боже, у меня проблемы. Все, пойду я на переезд. У меня уже от этих балбит. Но мы с Лайлой придумаем, как уничтожить их. Так. так, закрываем. Чеким? И поехали. Так, ну ладно.